Очень прикольные клипы с участием знаменитостей и блогеров на канале Качеля. Ссылка в описании. Дед Петруха обещал внуку купить шоколадку. Пришел Дед Петруха домой, и внук спрашивает. Дед, ты купил шоколадку? Дед Петруха говорит. Нет, внучек, сегодня некогда было. На следующий день приходит Дед Петруха домой. Внук спрашивает. Дед, ты шоколадку купил? Дед Петруха говорит. Магазин был закрыт. На следующий день... Опять приходит дед Петруха домой. Опять внук спрашивает, дед, ты шоколадку купил? Дед Петруха говорит, шоколадки не было, только Чупа-чупс. Внук говорит, дед, ты бы хотя бы Чупа-чупс купил бы? Дед Петруха говорит, запомни, внучек, пока дед Петруха жив, ты будешь кушать только шоколадки. Наконец-то разобрался с переносом во времени. Надо сказать, я прилягу на секундочку. И ты окажешься на 4 часа в будущем. Моливочка, Хованский спрашивает у деда Петрухи. Дед Петруха, а твои овцы за сезон сколько килограммов шерсти дают? Дед Петруху говорит, черные или белые? Хованский говорит, ну черные. Дед Петруху говорит, 2 килограмма. Хованский спрашивает, а белые? Дед Петруху говорит, Белые тоже два килограмма. Хованский спрашивает. Теперь петруха. А сколько килограммов кушают твои овцы в день? Теперь петруха спрашивает. Черные или белые? Хованский говорит. Ну, черные. Теперь петруха говорит. Черные 1 килограмм. Хованский спрашивает. А белые? Теперь петруха говорит. Белые тоже один килограмм. Хованский говорит. Ну что ты заморочишь? Ты говоришь. Все время спрашиваешь. Черные или белые? Теперь петруха говорит. Так черные же мои? Хованский спрашивает, а белые? Теперь Петруху говорит, ну белые тоже мои? Oh, oh, oh. Приходит Хованский автосалон и спрашивает, мне нужна машина крутейшая, что вместительная, вот, с отличными тормозами, вот листой скоростью, маневренная. Так ему говорят, так вам маршрутка нужна? А Есть два способа накормить ребенка. Первый способ – бегать за ним с ложкой. А второй способ – убегать от него с едой. Второй способ – намного эффективнее. Моя бабушка – пенсионерка весьма продвинутая. Использует в своем словарном запасе слово «селфи». И в какой связи она о нем вспомнила? Спросила, что это слово означает. Подписываемся, кликаем на колокольчик.